Привет, психологи! Добро пожаловать на наш канал! Замечали ли вы, как меняются отношения с течением времени? Течение отношений подобно реке. Мы все влюбляемся по-разному. Некоторые отношения начинаются с препятствия, другие начинаются с расстояния. Независимо от того, начали ли вы встречаться, или уже много лет женаты, вы можете пройти следующие этапы, без определенного порядка. Итак, вот пять фаз отношений. Первое – встреча. В каждом романтическом фильме это та часть, где вы встречаетесь. На этой фазе возникает влечение. Вы не совсем уверены, что именно влечет вас к этому человеку. Но вы заинтересованы, поэтому вы вступаете в разговор и начинаете узнавать-узнавать основные сведения друг о друге. Работа, хобби и так далее. На этом этапе эмоциональная близость практически отсутствует. Но этап знакомства охватывает все время, пока когда вы узнаете друг друга, случайные свидания и так далее. В течение этого времени вы оба прикидываете, стоит ли развивать эти отношения. Именно тогда возникает вопрос «Кто мы?». Возникает вопрос. Ответ на него определяет, будете ли вы развивать отношения или расстаться. Второе – фаза медового месяца. Отношения начинаются после фазы знакомства, и вы решили вступить в отношения. Вы оба начинаете открываться и быть уязвимыми. Веселые свидания перерастут в интимные ужины и долгие разговоры. Уровень окситоцина, дофамина и эндорфинов в вашем теле повысится, и вам захочется провести с этим человеком каждую секунду. Фаза медового месяца характеризуется глубоким чувством влюбленности и желанием быть вместе. Границы отступят и приведут к более глубокой эмоциональной и физической близости. Но купание в любви друг к другу может заставить вас обоих игнорировать реальность того, кто вы есть на самом деле. На этом этапе мы все склонны идеализировать наших партнеров и иногда игнорируем тревожные сигналы. Третье – сомнение. После медового месяца вы сталкиваетесь с реальностью. На этом этапе некоторые черты, которые вы считали привлекательными или привлекательными перестают пленять ваше сердце. Вы также начнете замечать различия между вами двумя, и вы можете начать чувствовать отдаление. Именно на этом этапе иногда заканчиваются отношения. Ваши ожидания от партнера не совпадают с тем, что он собой представляет. Вы оба можете начать испытывать стресс и вступать в конфликт. Ваша реакция на стресс может диктовать, как будут развиваться события в этой фазе. Одни начинают драться, чтобы установить свое превосходство, а другие отступают. Лучшим вариантом действий является работа над управлением конфликтами. Узнайте, как деэскалировать проблемы и решать проблемы сообща. Конфликты не обязательно означают конец отношений. Это просто означает, что у вас обоих разные точки зрения и идеи. Вы оба должны уважать друг друга и научиться показывать, что вы любите друг друга. Четвертый разочарование. На этом этапе конфликты и проблемы, которые возникали на протяжении всех отношений, на столе. Страсть, которую вы оба испытывали на ранних стадиях, исчезла, и никто из вас не знает, стоит ли продолжать отношения. Но от того, что вы решите сделать на этом этапе, определяет долговечность ваших отношений. Некоторые пары предпочитают игнорировать их и продолжают отдаляться друг от друга. Другие ссорятся и в конце концов истощают себя. Однако этот этап не является концом и может послужить возможностью для вас и вашего партнера возобновить обязательства друг другу и изменить текущее положение вещей. Все эти ссоры могут привести к тому, что вы оба не захотите проявлять друг к другу привязанность, но все равно сделайте это и покажите своему партнеру, что вы цените его, и что вы рады тому, что он есть в вашей жизни. Наш разум склонен фокусироваться на негативных вещах, поэтому вы можете упустить все причины, что ваши отношения стоит сохранить. И номер пять – решение. Это кульминация фильма и отношений, потому что именно в этой части вы решаете – остаться или уйти. Вам может казаться, что как бы вы оба ни старались, отношения не похожи на те, что были раньше. Все кажется несвежим, и вы больше не видите в своем партнере, как человека, в которого вы влюбились. Вы подумываете о том, чтобы уйти и начать все сначала с кем-то другим. Но сколько бы раз вы ни проигрывали в уме? Как вы собираетесь их бросить? Что-то мешает вам это сделать? Если вы решили остаться, вы должны быть готовы работать над вашими отношениями. Это означает научиться эффективно общаться и понять свою роль. Именно здесь вы оба учитесь любить. Мы все говорим «я люблю тебя» и чувствуем любовь. Но мы редко учимся любить. Любовь – это выбор, который не меняется, независимо от того, на какой стадии находятся ваши отношения. Если вам и вашему партнеру нужна помощь, пожалуйста, обратитесь к лицензированному консультанту по отношениям или психотерапевту. Можете ли вы отнести себя какой-либо из этих фаз? Дайте нам знать в комментариях и, пожалуйста, поделитесь этим видео с теми, кто может получить пользу. Как всегда, ссылки и исследования указаны в описании ниже. Увидимся в следующий раз. Берегите себя!